Так, я возвращаюсь, с поединка. И где обновление кубков? Вроде бы конец сезона. 27 дней. И 23 часа. Где? Где мои старпоинты? Давайте еще раз перезайдем. Снова ничего, уже прошло 10 минут. так да как такое возможно? Всем ку, друзья. С вами как всегда, Магивара. И посмотрите, мы на первом месте. В самом начале КВ мы были на четвертом. Или вообще в последнем месте. Сейчас мы на первом. И даже смотрите, опа, гасите, где вы писали, где пуши Дэшера. Это Крайсол. Мы его об обогнали. И мы сейчас на первом месте лидируем. И 990 очков, посмотрите, можем забрать. В чем суть? У нас же не обнуляются кубки. Давайте еще раз перезайдем. У нас снова не обнуляются. Это что за ерунда вообще происходит? И сейчас. И снова ладно, давайте посмотрим, на каком я месте в списке лидеров мест мру. 160 место. Очень классно, но можно было повыше, но я, честно говоря, не играл, особо не пушил. В принципе, я доволен. А чё по бойцам, кстати говоря? Я на амбер. Восьмое место. 1105 кубков. Санчелос, а У меня не 110-105. Да. Ребятки, но ну, нам все равно не обнуляют кубки. Хоть прошло для вас и минута, но для меня прошло уже полчаса. А то и больше. Посмотрите на моих друзей. У моих друзей было 50 тысяч кубков, но уже с них обнулили. Как, почему меня не обнуляют, мне интересно. До сих пор. Я хочу свои старпоинты, я хочу купить мега ящик. Но спустя 40 минут мне все-таки снимают кубки. И вот, посмотрите. Мой путь, так сказать. Просто снимают все трофеи. Кстати говоря, на прошлом Пуше у меня было меньше. Вот, все. 11160 160 старпоинтов я получил себе на аккаунт. И за счет них мы можем себе позволить купить мегаящик, который мы сейчас и купим в магазине. Кстати говоря, вроде бы охотники живы до сих пор. И мне кажется, до конца этого брал пас, они будут еще жить. Так что у вас еще есть много времени, аж целых 14 дней, что аппы здесь. А мы переходим к открытию наших заветных ящичков, которые мы сейчас в откроем. Что у нас первым? Кстати говоря, насчет вопроса, почему я покупаю их. Во-первых, у меня нет таких целей, как накопить очень много старпоинтов. И нам выпадает пассивочка Звездная Сила на Отиса. Вау, просто плюс 33%. Кстати говоря, у меня уже это на вторую... Это на вторая пассивка на Отиса и... Жалко, конечно, что не на Бонни, которая вообще не, не падала. Покупаем еще два мегаящика. Так, вопрос забыл от, на ответить. Почему я покупаю мегаящики? Потому что у меня не флоу аккаунт. Какой смысл мне копить старпойнт? Тем более я скины не особо люблю, которые остальные покупать. И посмотрите на ящики. 33 ящика. Если хотите открытие этих ящиков, то... Набираем под этим видео 10 лайков. Я обязательно после, как, после того, как вы наберете 10 лайков, сделаю для вас открытие. Ну что ж, подводим итоги. Все, что здесь я делал, 50 тысяч 100 кубков в этом сезоне я запушил. Благодаря вам, конечно же, спасибо за поддержку и все обдулили. Да, можно вернуть, я буду возвращать все это, наверное, со временем. Все это вернется, конечно же. Но самое главное, я прошел трофейную лигу. И кстати говоря, у меня появился новый подписчик, это Дмитрий. Спасибо тебе за подписку. И если ты, мой зритель, хочешь тоже попасть в следующий видеоролик, то обязательно подписывайся на канал. И если тебе понравился этот видеоролик, ставь лайк. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.